Всем привет! Вы смотрите канал Другая Испания Селена Вива. С Вивас. Конец ноября, у нас в стране Басков прекрасная погода, светит солнце, плюс 15 градусов, правда из-за этого же солнца, по ночам немного у нас так прохладно, уже в горах опускается термометр до 5, до 2 плюс, естественно, градусов. Вот. Но сегодня я с вами хотела бы поговорить не о погоде, о погоде у меня есть видео на моем канале, можете полистать, посмотреть. И сегодня я хотела бы поговорить на такую тему, как причина долголетия испанцев. А средняя продолжительность жизни э, испанцев, одна из самых высоких а не только в Европе, но и в мировых рейтингах, тоже они а, присутствуют достаточно на высоких позициях, уступая только вот в последние таким странам, как Сингапур и так далее. А, вот а, в чем же причина долголетия испанцев. Ну, на мой взгляд, да, я как бы свою точку зрения хочу вам рассказать. Первое, но ну, это то, чем я сейчас занимаюсь. Вот я, например, забралась на горку, сейчас поднялась, потом спущусь. И про еще прогуляюсь вдоль океана, и очень многие испанцы этим сейчас занимаются или с утра, кто-то с утра а, ходит, да, у меня из Окондома сразу виден вход в национальный парк, и вот когда я просыпаюсь, я вижу уже людей, которые а, выходят с прогулки, кто-то только заходит, кому когда удобно. А, очень многие сейчас вместо, вместо сиесты а, предпочитают прогуляться по красивым местам, в принципе, чем я сейчас и буду заниматься. То есть ведут абсолютно активный образ жизни. У меня вот здесь совсем недавно был случай, а, зашла в местную аптеку и спросила средства целлюлита, на что мне а, Изабель сказала, «Елена, у меня их никто здесь не покупает, Здесь все просто ходят по горам, Вот тебе и все средство целлюлита. Но если ты хочешь, то специально для тебя я конечно привезу, что в принципе сделала. Я конечно задумалась над этим, то есть если раньше я просто ходила, а там вдоль океана гуляла и по равнинным частям по своим по своему национальному парку, который у меня от дома начинается, то теперь вот я стала еще и бегать по горам. Так что побежали вместе. Посмотрим, насколько это здесь интересно. И вот, подражая испанцам, Неспешно я поднялась по горному серпантину, и сейчас я нахожусь на перевале Гараты. высота его 282 метра над уровнем моря. И видите, у меня за спиной виноградники, которые спускаются к океану. Вон там сзади уже океан, мышь Гитарии, куда мы сейчас и пойдем. А, говоря о здоровом образе жизни, как о причине долголетия испанцев, вы мне можете сказать, Лен, ну это же совсем недавно все было, да, а продолжительность жизни высокая у испанцев уже давно. А, да, а я считаю, что основная причина здоровья и долголетия испанцев ⁇ это знаменитый пофигизм. А, испанцы очень легко относятся к жизни они как-то легко стараются решать проблемы. Вот даже эта вот знаменитая «Нопассанада», которая раздражает очень многих наших иммигрантов, когда они это слышат, например, от доктора при любом заболевании. Но «Нопассанада» — ничего не произошло. Зачем страдать? Нужно же просто искать пути выхода из этой ситуации, а не рвать волосы, <coughs> хотела сказать, где ладно, на голове, из-за того, что-то произошло. Вот как-то настолько легко они умеют относиться к любым проблемам, что, в принципе, это же хорошо для нашей нервной системы, для нашего здоровья. Поэтому для тех, кто сумел впитать вот это вот знаменитое испанское «но они, значит, тоже будут дольше жить. И отсюда, в принципе, вытекает еще один пункт – это умение наслаждаться жизнью. Наслаждаться жизнью, так как умеют ей наслаждаться испанцы, ну, наверное, тяжело найти другие народы, ну, может, такие же южные наши соседи, как португальцы, как итальянцы, не знаю, я там не жила вот но испанцы у испанцев дисфрутар наслаждаться наслаждаться жизнью наслаждаться едой наслаждаться прогулками наслаждаться общением с друзьями с семьей вот эти знаменитые семейные обеды по выходным дням когда все собираются и делятся своим позитивом своими новостями и так далее это тоже один из факторов долголетия потому что когда ты умеешь получать кайф от жизни, умеешь получать кайф от каждого мгновения. Нет ли счастье в жизни? Послушайте, как птички красиво поют сейчас у меня за спиной. Вот выйдешь так погулять, вздохнешь полной грудью. Господи, счастье это какое! Тем более такие красивые пейзажи вокруг. Ну правда ведь красота виноградники океан кораблики не знаю видно вам нет вон возвращается корабль с океана заходит в порт где уже его моряков где уже ждут любимые семья красота нереальная пойду я гулять дальше Как вам пейзажи сегодняшней прогулки? Пишите в комментариях, а я продолжу свои рассуждения на тему долголетия испанцев. Но еще одна очень важная составляющая долголетия испанцев, на мой взгляд, это их подход к кулинарии. Вот я проживаю на территории страны Басков, да, здесь кухня одна из самых знаменитых в мире, Европарламента Сан-Себастьян признает европейской гастрономической некой. Так вот, одна из самых главных составляющих вот этого успеха кухни страны Басков, она, в принципе, распространяется и на другие регионы Испании, это то, что здесь принято есть продукты по сезону и продукты выращенные, в определенной зоне. То есть, вот, например, когда хозяйка приходит на рынок, для нее очень важно с какой деревни вот это вот фасоль, например, привезена, или с какой грядки какая-то морковка сорвана, и с какой деревни вот эти вот помидоры и зачастую даже на прилавках вы подходите то там написано помидоры а там из такой-то там деревни а фасоль это из такого-то региона страны басков и вот это одна из главных составляющих никак не только популярности кухни страны басков но я считаю и здоровье басков поскольку ну испанцев тоже в целом будем брать да поскольку вот такое вот бережное отношение к продуктам, к их экологичности, не это ли счастье? Я вот остановлюсь, поскольку для меня вот это вот еще большое счастье, те пейзажи, которые у меня за спиной. То есть правильное питание, а как питаться они это чувствуют интуитивно, да. И э, средиземноморская кухня, как известно, это нематериальное всемирное наследие ЮНЕСКО. Очень много здесь употребляется овощей, фруктов, натуральное мясо, а вот. И, конечно же, оливковое масло. А, оливковое масло это тоже а, такой большой вклад. В здоровье испанской нации. Но поскольку я гуляю по виноградникам ух ты, какие пони сзади меня. Поскольку я гуляю по виноградникам, то а, не могу, конечно, не сказать и о а, вине. Поскольку а, потребление вина у испанцев, оно такое ежедневно и в крови, особенно у старшего поколения, да, молодое поколение больше. А, Пива предпочитают вот умеренное употребление вина оно естественно тоже положительно сказывается на здоровье потому что известно что к вину не нужно относиться только как к алкоголю а вино она разжижает кровь да она предотвращает вот эти тромбы сердечно-сосудистые заболевания и так далее но а говорить уж так о том, что из всей испанцы умеренно потребляют вино, было бы, а, наверное, а, лукавством. А, достаточно вспомнить этот известный случай. Четыре года назад, по-моему, да, я для своего сайта galicia365.ru писала подробно эту статью о чуваке, который прожил больше 107 лет, по-моему. Я точно не помню, там, ли 106, 107 лет, но не важно. Важно, что далеко за 100 лет. Это человек, который никогда не пил воду, зато в день он выпивал 3 литра вина. У него была своя винодельня, вот. И они с сыном в среднем выпивали в месяц одну бочку вина. Бочка вина это 225 литров, ну, своего собственного. Но это еще не все. Дело в том, что этот чувак, он по утрам натощак, а это для Галисии, кстати, достаточно так ну, характерно, выпивал еще стопарик чистой самогоночки, а, да? У нас на севере Испании везде Кантабрия, Астурия, Галисия, везде делают из винограда самогонку. Как нибудь об этом отдельный репортаж еще сниму. А вот я просто по дороге иду, поэтому немного оглядываясь по сторонам, чтобы меня никто не задавил. Так вот, помимо того, что 3 литра в день вина Стопарик, стопарик самогонки а почти 50 градусов натощак. Ну и, конечно же, много работал. Так вот, умер он в эти 107 лет от того, что, короче, все умерли вокруг, да, жена, дети и так далее, кто мог бы следить за его здоровьем. И он просто перестал принимать лекарства, которые ему а, полагались ну понятно что в таком возрасте уже никого нет здоровых и этот мужичок у него тоже уже были проблемы со здоровьем а, тем более там в галисии пневмония у него была вот он перестал просто пить а, лекарства от пневмонии и короче вот он умер 107 лет а, физически работал с 9 лет кстати а вот это тоже один из а, одна из причин долголетия испанцев. Как известно, Испания – это прежде всего сельскохозяйственная страна, да, и большая часть населения здесь занята в сельском хозяйстве. Кто-то он виноградники выращивает, кто-то оливковые рощи выращивает, кто-то помидоры, кто-то коров пасет, другие овец спасут и так далее. А, неважно в общем все они а, физически трудятся а те кто занят в сельском хозяйстве потому что здесь не принято нанимать а, рабочих хотя это тоже существует но больше большая часть сельского хозяйства испании это все-таки фермерские небольшие хозяйства а, в которых они сами и трудятся и вот она тоже причина долголетия это трудолюбие испанцев те кто с утра до ночи в поле или пасет по горам бегает за своими барашками вот оно и здоровье так что это тоже одна из причин долголетия испанцев ну и еще то о чем невозможно не сказать и это тоже в принципе должно быть таким вот главным пунктом это Отличная медицина в Испании. У меня на канале есть отдельный ролик, посвященный медицине Испании. Я не знаю, какой из этих я выложу первым, вот. но неважно. Полистайте, посмотрите. Вот. Медицина в Испании, она признана одна из лучших в Европе. Да, Известно, что даже система здравоохранения Германии, она была скопирована именно с системы здраво здравоохранения а, Испании. И а, там, где хорошо лечат, да, там долго и живут. Я помню, еще во времена Советского Союза а, читала, где в России а, самая высокая продолжительность жизни. Не на, а, не на Кавказе она была, не еще там где-то, а именно в Центральном округе Москвы, Москвы поскольку там а, лучшая медицина соответственно и продолжительность жизни выше. В Испании медицина страховая государственная, она бесплатная. Есть также частная медицина, но вот как-то принято здесь все-таки больше обращаться за помощью в частные государственные клиники, поскольку они считаются лучшими. Но обо всем об этом я рассказываю в своем отдельном ролике, посвященном медицине Испании. Вот, а что еще влияет на долголетие испанцев? А это, конечно же, климат и экология. А в Испании, в принципе, как во всей Европе, да, очень бережно относятся к природе. И поэтому здесь очень хорошая экология. И еще это, я думаю, связано с тем, что рядом море, да, поэтому вот эти вот морские бризы. Даже если где-то есть фабрики, заводы, то все это с помощью морских бризов ветерочком быстренько разгоняется. О, машины едут, думают, кто это, кого тут занесло. Иностранцев с палками ходят селфи, когда весь народ работает. он внизу среди виноградников. Смотрю, еще катаются на тракторах, что-то делают. Работает, все трудится, коровки пасутся, барашки пасутся красота. А я вот гуляю, тут видочки для вас снимаю. Еще одна из причин долголетия испанцев это то, что испанцы, в принципе, как и большая часть населения Европы, они предпочитают жить за городом, жить в своих домах, как у меня, например. А за спиной частный дом в горах, не соседи вокруг никого, только вид на океан, виноградники и замечательная экология. Ну а там, где замечательная экология, а собственные продукты загорода, соответственно, там здоровье и долголетие. Пока болтала с вами, спустилась уже к океану. Вот у меня за спиной рыбацкий городок Гитария. О нем, кстати, есть видео на моем канале. Полистайте, посмотрите. И у меня сегодня итог дня. Я находила 5 километров по горам с перепадами высот. Потом я вот вдоль этого берега океана еще прогуляюсь 5 километров до Сараутс подышу Атлантическим воздухом и того 10 километров свои нахожу то что рекомендуют врачи испании и кстати когда я спускалась по горе видела как а, около 20 корабликов на всех парах полетели в океан вот когда спустилась увидела что они недалеко ушли а, видно какая-то большая стая рыб подошла но это не те кораблики которые сейчас вы у меня сразу видите а за спиной это просто яхточки туристические стоят а вот, а не видно, да, с этого ракурса. Немножко дальше они где-то пару километров отошли от берега, стайка рыб какая-то подошла, и сейчас они поймают, а вот привезут на базу, и это все завтра утром появится на прилавках и к обеду на столах местных хозяек. Нет ли секрет? А счастье, здоровье долголетие испанцев, свежие морепродукты ни разу не замороженные, не перемороженные, которые они едят с огромным удовольствием, запивая местными винами. В общем, короче, напишите там у меня в комментариях ваше мнение по поводу того, в чем причина долголетия испанцев, ну и, возможно, каких-то других народов. Мне будет очень интересно это почитать. А на сегодня пока-пока всем. А буду благодарна вам за лайки, вон там вот внизу за подписки. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. С вами была Елена Вива. Всем пока-пока.